Всем привет! Вы на канале мистера Текро. Сегодня я хочу поговорить об аниме, но не о японском, а о китайском. Аниме называется ⁇ Боевой континент ⁇ А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Аниме начало выходить в 2018 году. И выходит по сей день. Жанрами аниме являются приключения, экшен, фэнтези, романтика, боевые искусства. Расскажу немного о сюжете. История начинается с времен или мира, в котором живет наш главный герой. В нем он, желая изучить тайные техники, украл из секретной школьной библиотеки древнее писание. Ему удалось не только узнать о скрытом оружии лотос Будды, но и создать его своими руками. Узнав об этом, Мастера начали преследовать его. Единственным способом искупления вины юноши видел самоубийство. Добежав до горы адская вершина, он снял с себя форму Тан и прыгнул вниз. Но вместо смерти Тансана ждал духовный мир называющийся Боевым континентом. Единственное, что по-настоящему важно в этом мире, это совершенствование боевых навыков. В борьбе за право получить титул Мастера Духов. Здесь и начинаются приключения нашего героя. Аниме интересное, даже очень. В нем присутствует качественный и интересный сюжет, красивая графика, хорошее звуковое сопровождение. Каждый герой имеет свои черты характера и особенности, которые постепенно раскрываются. В аниме для любителей драмы и романтики тоже будут прекрасные моменты. Также стоит отметить интересно продуманную и проработанную боевку, яркие и впечатляющие магические эффекты. В общем, смотреть реально интересно. Постоянный экшен и крутые повороты не дают тебе заскучать. Смотрится аниме легко, хотя тут нет особо философской подоплеки. Но тайтл не лишен шарма и даже в некотором роде выигрывает у собратьев за счет интересных персонажей и хорошей подачи истории а также отсутствие излишней затянутости. А плюсом могу отметить постоянную смену локаций и появление новых персонажей. Ну вот и все. С вами был Мистер Текро. Смотрите хорошее аниме. До скорого!